Куда не придешь? Какая у вас должность пожарный? Кто? Пожарный? Пожарный. Следующий вопрос. Что? Прям тушите? Прям тушь. То есть можно уже сразу заходить и говорить, что пожарный. Да, действительно, пожарный. Прям тушу. Не дожидаясь этих вопросов Мне было 27 лет. Родила двоих детей. Мне предложили, я думала, почему нет. Мне в голову не могу, не могло прийти, что это какие-то запрещенные профессии. Там, я не знала об этом. Изначально я не столкнулась ни с какими проблемами в этом плане. Все, можно расслабиться. Можно поступить на службу пожарным. После этого проходить первоначальное обучение которая дает допуски на работу на высоту, допуск на работу в непригодной для дыхания среде, непосредственно у очага. Они не могут отказать в попытке сдать экзамены. Они не могут отказать э, в обучении. Человек имеет право учиться там, где он хочет и на кого он хочет. Дело не в том даже, мужчина или женщина. Я хочу сказать о том, что э, к специальности надо подходить серьезно, и не только недостаточно желания, одного лишь желания. Вот есть очень много девочек, они мне пишут постоянно, которые хотят стать пожарными. В том числе они поступают и в колледжи, чтобы вот МЧС чтобы поближе быть к профессии, и мечтают в итоге потом стать пожарными, то есть готовы ходить в огонь. Но я смотрю на фотографии этой девочки, я понимаю, что моя 11-летняя дочка больше ее, хотя бы по размеру, физически, но не может пожарный весить меньше, чем колонка. Иногда и двери надо выпить, и дяденьку в 120 килограмм на себе вынести. Ну как она это будет делать? И мужчины встречаются со своими страхами, кто-то... Бывает и темноты боится, кто-то и маски боится сделать даже первый вдох. Огня боятся, замкнутых пространств. И тоже. Мужчины же тоже люди, такие же, как и женщины. Шли они на эту работу, э, воодушевленные в плане того, что для них это что-то героическое, это какая-то романтика какая-то, что вот пожарный спасает, там, выносит на руках, красиво все там. Я не могу сказать, что они разочаровываются потом, да? Что если рядом станет женщина, которая делает то же самое, может это делать, делает, то их как-то это немножко... Все-таки я бы, наверное, отбор, особенно психологический отбор, более бы серьезно к нему подходила. Девочки, собирайтесь. Девочки, -то О том, что я вообще одна единственная такая, которая я вообще узнала года три-четыре назад, это от журналиста. Не задумывалась даже над этим вопросом. Я пришла, посмотрела, как что делается, стала учиться, получила все допуски. Не сказала бы, чтобы мне кто-то вставлял палки в колеса. Конечно, ребята побаивались, но я, так понимаю, им тоже было очень любопытно, что из этого получится. Я так понимаю, не ждали, когда я попаду в серьезный пожар. Говорили, что вот, наверное, попадешь в серьезный пожар развернешься и уйдешь. Но мне как-то еще больше понравилось, в общем. Один пожар, другой пожар, третий. Есть вопросы какие-то? Вопросов нет? Пока. Конечно, меня э, ни в коем образе там не обижали, не оскорбляли, не пытались унизить там или еще что-то в этом роде. То есть, мне не говорили, что шла бы эта девочка отсюда. А, нет, не было такого. Но когда они поняли, что я уперлась, вот первый пожар, второй пожар, и я не ухожу. Я так понимаю, они просто приняли решение, что уж лучше помочь ей научить, подсказать, чем грех на душу брать, а потом уже со временем, уже с годами, так сказать, пришло и доверие, вот, вот это то самое важное, что должно быть в каждом карауле, это когда э, впереди идущий не оборачивается на тебя постоянно, не пытается тебя рукой найти и спокойно поворачивается спиной, Зная, что как бы прикроют, зная, что все будет сделано так, как надо и без всяких проблем, что он не останется один. Вот этого доверия я очень долго добивалась. Пожарный, он бесполезный. Поэтому мы проверяем. Сейчас будет шипеть, свистеть, не пугайтесь, это ничего в страшного нет. Это Единственная женщина. девочка, иди сюда, помоги мне, пожалуйста, подержи вот с этой стороны. Сейчас вы увидите, как мы будем проверять давление. Сейчас я открою баллон, и стрелочка покажет, сколько в нем воздуха. Что касается моего караула и моей части, вообще части, никакой дискриминации я на себе не чувствую. А вот что касается всех остальных за пределами моего рабочего места, люди, которые меня не знают. Это кто угодно. Это прохожие, которые э, увидели меня на пожаре там случайно, да? Это другие сотрудники, другие пожарные из других частей, которые тоже меня не знают или там не видели, сами не работали. Пару раз у сына стычки были, драки в школе. Я говорю, из-за чего подрался-то? А он говорит, Мама они не поверили, что ты у меня пожарная». Вот, они сказали, что я вру. А так, конечно, я все-таки считаю, что правильно я пошла, и сам Бог видел.